здравствуйте друзья и подписчики моего канала с вами михаил Прошурин. сегодня я хочу вам показать как я покупаю криптовалюту трон я делаю это не в обменниках потому что в обменниках когда хочешь перевести маленькую сумму там от пяти и до тысячи рублей а мне надо там перевести 200 рублей. И вот я вам решил записать такое видео, как я это делаю. Для этого нам понадобится кошелек Pair. Мы сейчас перейдем туда и я вам все покажу. Мы находимся с вами в кошельке Pair. И теперь нам вот что надо сделать. Вот переходим на этой вкладочке, где у нас доллары. Нажимаем пополнить выбираем систему. Будем пополнять с виза карта. У всех, я думаю, есть эти карты. Так что нажимаем на эту вкладочку. Пробиваем сумму. Например, нам нужно пополнить на 200 рублей. Давайте посмотрим сколько это будет в долларах. Сейчас я перейду на другую вкладку курс доллара. Вы просто вобьете курс доллара и у вас вот откроется такая страничка. Итак, на 200 рублей мы хотим пополнить. Давайте в объем 2 доллара. Это будет 148. Давайте поставим в эту точку 7, например. Вот 2,7 доллара, это где-то примерно 200 рублей у нас. Хорошо нас это устраивает. Переходим обратно в Pair кошелек. Вбиваем сумму 2,7. Вот у нас тут, видите, комиссия будет браться. 85 центов. Нажимаем пополнить. Нас перекидывают вот в такое окошко. Мы нажимаем подтвердить. Нас просят вставить нашу карту. Еще здесь есть одна ситуация. Он может попросить вас пройти веридификацию если у кого-то нет веридификации я покажу другой способ как можно будет пополнить сейчас мы пополняем этим способом Итак, я вбиваю данные карты нажимаю на кнопочку отправить Так, мне пришла смс на телефон, я пишу ее, вот записал код и меня перекидывает на оплату. Все, оплата прошла, мы заходим с вами обратно в Pair кошелек, Пока что у нас на балансе 0. Давайте проверим свою почту. Вот у нас есть сообщение от PR-кошелька, нажимаем на него, нажимаем оплатить счет, возвращаемся обратно на PR-кошелек, обновляем страницу. Пока что ничего, пока будем ждать. Здесь вот нам у нас написано Ожидание оплаты Ну давайте будем ждать Я видео пока поставлю на паузу Пока мы с вами ждем Прошло буквально минут 10 Вот он пишет оплата завершена Давайте перейдем на ПАР-кошелек Вот у нас оплата Вот 2 доллара Даже если у вас На карте Виса, рублевый счет То так можно тоже делать Он все равно переведет вам Только в долларах Итак, что мы с вами делаем дальше? Дальше мы спускаемся вниз и ищем криптовалюту Tron. Вот она у нас. Нажимаем пополнить. Вот наш адрес кошелька. Здесь мы будем пополнять. Нажимаем на кнопочку обменять. Нас перекидывают на такую биржу. Здесь мы будем писать, сколько мы хотим обменять. Итак, у нас было 2 доллара. Давайте напишем 2. И нажмем на кнопочку купить. Успех. Переходим. Пайр кошелек. переходим на вкладочки и смотрим опускаемся вниз смотрим вот нам пришло 20 трон которых мы заказывали что мы с вами делаем дальше дальше если у вас есть кошелек мы будем переводить туда нашу кипровалюту так я сейчас скопирую адрес кошелька тронлинк копировать перехожу обратно здесь я нажимаю кнопочку вывести здесь я прописываю адрес кошелька которого я скопировал ставить здесь я прописываю сумму которую я хочу вывести сумма у нас 20 трон так и пишем 20 ага у нас здесь берется комиссия тогда напишем меньше давайте напишем 18 чтобы нам перевести а то он нам не даст перевести вот 18 напишем 18 нам придет и комиссия еще два трона мы отдадим на комиссию того 20 будет давайте перевести нажимаем вывод успешно выполнен давайте перейдем в наш кошелек трон линк пока что ничего пока что у меня 144 было и 144 вот вот, стало 162. Вот так вот мы пополнили свой кошелек TronLink. У кого нету этого кошелька, рекомендую завести. Все видео, как завести этот кошелек, у меня будут под YouTube каналом. Можете перейти в описание и посмотреть, как его можно завести, этот кошелек. Закрываем пока. Давайте разберем, что делать тем, у кого не пройдена веридификация на Payr кошельке. Можно попробовать такой способ. Я не знаю, получится, но должно получиться. Сейчас мы с вами перейдем на один сайт, который называется FreeCassa. Нажимаю. Вот мы перешли на этот сайт. Ссылка у меня будет тоже внизу. Можете зарегистрироваться. Как зарегистрироваться, вобьете просто поисковой строке как зарегистрироваться просто на русском напишите как зарегистрироваться фри касса и у вас там выйдет много видео как можно зарегистрироваться вот это у вас будет номер вашего кошелька вот здесь у вас будет по нулям у меня есть уже кое-какая сумма потому что я этим кошельком пользуюсь и он мне очень нравится что мы с вами делаем я еще раз повторяю, у вас здесь будет 0 Вы нажимаете здесь Пополнить Переходите Вот на эту вкладочку, нажимаете Пополнить У вас здесь будет Много платежных систем С любой платежной системы Вы можете, вот, которая здесь есть Вы можете пополнить свой кошелек Ну давайте выберем Опять Visa Давайте я пополню на сумму 100 рублей. Посмотрим что произойдет. Вот пишет минимальная сумма 75. Мы пополняем на 100. Значит можно пополнить. Продолжить. Вводим номер карты свой. Оплатить. Вот пишет, ваш платеж находится в обработке. Сейчас мне придет код на телефон. Так, я получил код, сейчас я его вобью. Вот я его вбил, меня перебрасывают на другую страницу. Опять приходит мне сообщение. Сейчас мы посмотрим пришла пришло мне или нет заходим в наш кошелек да, пришло вот плюс 100 у меня было на балансе 300 рублей плюс 100 рублей пришло так все правильно далее мы с вами нажимаем вывести на кнопочку вывести нажимаем Ждем и смотрим, куда мы хотим вывести. Мы хотим вывести на Пайер кошелек. Нажимаем. Вот у нас написано доступная сумма к выводу 481 рубль. Ну мне я выведу 100 рублей пока, чтобы вам показать. Я прописываю 100 рублей. меня спишется 105 рублей 5 рублей комиссия ну везде комиссия никуда от этого не деться здесь я прописываю номер своего пайер кошелька вот я прописал вот он здесь мне пишет сколько у меня остаток останется на счете я нажимаю вывести так я вывел и сейчас перейду на PayPal кошелек и посмотрим, пришли мне денежки или нет. Перехожу. Обновляю его. Но пока что не пришли. Подождем. Так, давайте перейдем обратно приказа. Давайте нажмем история, посмотрим. Так вот видите в процессе. Давайте будем ждать, пока поставлю видео на паузу. Друзья, мне пришлось очень сегодня долго ждать, я не знаю может интернет слабенький, может еще что-то там случилось, может работы какие идут. Ну, короче, минут 40 мне пришлось ждать, и вот все равно процесс перевода завершен. Итак, я перехожу на Pair кошелек сейчас и посмотрим. Да, мне пришло 110, 110 рублей. но 10 было у меня, 100 рублей мне пришло. Итак, что мы с вами сейчас делаем? Мы с вами делаем все то же самое. Опять же, заходим во вкладочку, где у нас троны Пополнить нажимаем. нажимаем на кнопочку обменять нас опять перекидывает вот на такой сайт и здесь внимание что я вам хочу сказать так как мы переводили рубли и будем покупать сейчас трон за рубли то здесь надо нам найти вкладочку где трон продается за рубли итак вот трон рубль нажимаем и вот здесь у нас сейчас трон 7 рублей 23 копейки мы хотим купить на 100 рублей нажимаем 100 нажимаем купить успех переходим во вкладки и вот у нас 14 трон здесь появилась. Ну а теперь все так же делаем вывести, заходим в свой кошелек TronLink, копируем адрес кошелька, заходим обратно. Так, сейчас я во вкладочку перейду, нажимаем вывести. вставляем адрес своего кошелька сколько там у меня трон то было я не помню так. 14 снова нажимаю вывести адрес кошелька как всегда пишем наверное 13 потому что комиссия берется или даже 12 давайте 12 да 12 правильно два трона уходят на комиссию нажимаем перевести вывод успешно выполнил заходим опять в свой кошелек и сюда должно будет перевестись я уж не помню сколько у меня здесь было Пока 162 вот 174 стало. так закрываем ну вот друзья я вам показал способ как я покупаю трон кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось дизлайки подписывайтесь на канал пишите комментарии с вами был михаил прошуин до свидания